Больше Илюша. ко мне лицом. Илюша. Блин. Илюша. Все, все, все, все, хватит. Илюша. Не сильно, не, не быстро. Полина. Тома, а? поеда. Что, она Дома. упала уже? Угу. Нет? Все, можно назад. Начать. Полина. Че, Полина? Полина там... У нас Полина актриса. Снимаешь? Да. Стой. Еще мне нужно идти по улице, как он <свят> Я больше боялась, что у меня зарядка сядет. Ну, видишь, не сядет. <свят> <свят> Хватит. Но у меня грязь в ботинке. Хватит. Дамы и господа, типичная подписчица Хованского. Хаванского, Ты не знаешь? А, мне показалось Хаванского. Ну, Хованского Точно? Нет, мне показалось Хабанского А не Хованского Это а? не такое Хабанского Нет, смотри, люди так обычно смотрят Ну, это Жомск, Типа, ну, все а, может блин, быть Я, что я такая, вообще, что У меня я же такого не было Мы я сняли Ты сейчас много ты, ты. О! Кстати, машину, машину, кстати, уехала. А? Ну, иди, иди, иди, Миша. Кто я? Скажи, мама. Ну, скажи, мама. Ну, ну что ты делаешь? Нормально, нормально. Скажи, мама. Миша. Миша. Ну, скажи, мама. Нет, нет, надо вот именно с той стороны, чтобы вот это все было. Миша, скажи мама. Скажи мама. Миша, мама. Давай, меняйтесь местами, Лиза. Ну Скажи мама. Ты слезняшка моя. Мишенька, Миша. Миша, мама. Это кто? Миш? Миша. Миша, Миша, это кто? Мама. Пойдет. Еще раз скажи, мама. Ну скажи, мама. А это кто? Лиза. Лиза. А я кто? Я. Мама. Молодец. Пусть как это кто лиза. Пусть, пусть, пусть. Во, вот это тоже, да, я. Бум. Пойдем. Пойдем, пойдем. Гулять, пойдем. Гулять, пойдем. Ну все, я... Чтобы он не попадал в кадр. Откуда тебе? Откуда Откуда? Пока, денег?